Меня зовут Аникеев Александр. Я генеральный директор компании «Экопэт». Это химическое производство в городе Калининграде. О романе я узнал года два назад, когда впервые посетил форум, организованный журналом «Генеральный директор» в городе Калининграде, где Роман выступал спикером и одним из ведущих, Темы о лидерстве. Второй раз мы с ним пообщались уже в городе Москве на таком же форуме, организованном журналом Генеральный директор, где уже я смог лично пообщаться с Романом. Почему решил воспользоваться? Во-первых, я изучал отзывы о нем плюс личное впечатление сложилось о нем как о профессиональном коуче и о интересном творческом человеке. В связи с этим, я решил, что хочу пригласить Романа в город Калининград, чтобы он провел двухдневный семинар с нашими руководителями. Такой семинар состоялся в прошлом году. Семинар по командообразованию где Роман выступил в качестве коуча и осуществил вместе с нашими сотрудниками свой проект под названием ⁇ Команда ⁇ Сомнений в выборе коуча не было однозначно. Решающим фактором при выборе романа как... специалиста, как спикера, было, во-первых, личное мнение, а во-вторых, прежде чем пригласить, мы посмотрели выступление Романа по интернету, посмотрели мои заместители, и однозначно было принято такое решение, что мы хотим видеть этого человека с его проектами на нашем предприятии. Общее впечатление от работы только положительное. И это не мое мнение, это мнение всех членов нашей команды, всех руководителей. И в любом случае мы хотим продолжить сотрудничество с Романом, провести, продолжить, возможно, такой же проект под названием «Команда», а, возможно, реализовать другие проекты, которые нам предложит Роман. Ожидаемый результат – да, мы получили. Удалось взглянуть сотрудникам, руководителям на свою работу со стороны. В этом нам однозначно помог Роман. Порекомендовать могу всем руководителям, которые готовы организовать и сплотить команду на своем предприятии, повысить роль лидера в компании. И однозначно хочу сказать, не сомневайтесь в выборе именно этого коуча, Романа Гусетко. Еще раз благодарю Романа за хорошую работу. Мы готовы продолжить наше сотрудничество дальше.